Уважаемые коллеги читатели, добрый день! Мы сегодня с вами в операционной швейцарской университетской клинике оперируем пациентку с опухолем почки. Опухоль располагается в нижнем полюсе правой почки. Размер ее 45 мм. То есть это довольно приличная опухоль, практически половину органа. Вот. Но, к счастью, она не прорастает в чашно-лоханочную систему, не прорастает основные сосудистые структуры почки. Поэтому мы сейчас... Выполним орган, сохраняющий оперативное вмешательство, резекцию почки, удалим в опухоль и сохраним ей орган. Вот так эта опухоль выглядит на компьютерной томограмме. С контрастом мы видим нижний полюс. Вот. И не прорастает в чашечно-лоханочную систему, осталось прям чуть-чуть. Поэтому наша граница резекции будет проходить непосредственно в этом месте, по здоровой ткани. На первом этапе я провожу диссекцию между фасцией герота и фасцией тольди, освобождая сейчас фасцию герота, вот эту почечную фасцию, которая располагается подо мной, это правая доля печени, а это желудок, кишку ободочную отвели мы сейчас вниз, вот и потихонечку двигаемся, выделяя связочки, чтобы выйти к воротам почки. Значит, я сейчас вскрыл пространство между фасцией тольди и фасцией герота, вот, дальше провожу диссекцию, эти 12 перстной кишка, нижней пола вена. Мы видим уже вот здесь почечную вену. Вот, и аккуратно сейчас вскрываю фасциальный футляр вокруг этих сосудов, подходя к воротам почки непосредственно уже, потому что нам надо выделить почечную артерию. У нас на КТ она одна, вот, мы ее временно пережмем, сделаем тепловую шимию вот, и на обескровленной почке выполним резекцию, чтобы снизить кровопотерю. Вот я захожу глубже, видите, мочеточник. Подходим к воротам почки. Сейчас здесь у нас будут сосуды. Теперь я выделяю нижний полюс почки. Мы видим вот это опухоль. Видите, вот это здоровая ткань паренхимы. А сейчас я с участком клетчатки, паранефрия, Выделил этот нижний пояс, чтобы этот участок поранил обязательно остался у нас на опухоли, потому что мы должны гистологически исследовать не только опухоль, но и клетчатку, которая прилегает к ней. Растание или нет, то есть это сразу меняет тактику лечения. Сейчас я выдел структуру в воротах почки. правой. Вот мы видим это мочеточник, мы уже видели, как я его выделял. Это почечная вена, это почечная артерия. Вот как раз вот этот сосуд мы пережмем. У нас есть примерно 20 минут, 15, чтобы выполнить резекцию и ушить на рану, рану почки. Вот. И затем мы клипсики снимем. Специальным манипулятором 5-миллиметровым, видите, вот я выделил хорошо очень артерию, диссекцию сделал, и затем будем на нее накладывать клипсы. Я беру специальную клипсу для временного пережатия артерий сосудистой клипсом. Смотрите, мы аккуратненько сейчас ее пережмем, обзорничек и оставим. Все. Теперь приступаем к резекции почки непосредственно. Теперь я беру инструмент Tenderbit в руку и начинаю аккуратненько проводить резекцию почки. Я продолжаю выполнять дисекцию почечной паренхимы, иду по здоровой ткани инструмент позволяет мне кагулировать и рассекать ткань смотрите опухоль мы убрали я ее отложил в сторону вот она вместе с клетчаточкой у нас. Здесь вот. Мы ее сейчас загрузим в контейнер и извлечем из брышной полости. Потом я разрежу и покажу вам, как это выглядит на просвете. Вот это рана почки. Это зажатые у нас сейчас артерии почечные. Видите, еще пока зажимечком. У нас прошло всего 15 минут. Мы сейчас положим пластиночку тахаком для дополнительного гемостаза, потому что сейчас у нас ничего не крови пережатой артерии. Плюс я биполяром обработал эту поверхность. Вот. И дополнительно еще гемостат с тококомбом химическим мы сделаем. Вот. И дальше посмотрим после снятия а, крипса, как у нас будет чувствовать рана с точки зрения кровотечения. Это я ввел пластинку такоком компании Nikoment, очень хороший гемостатик. Он сделан из всевозможных там плазм человека, биологические факторы, которые способствуют... Очень хорошим гемостазом рассасывается эта пластина через 7-10 дней нам она нужна как раз на эти сроки чтобы зажила ранка. вот таким образом я ее сейчас аккуратненько прилепляю. она должна намокнуть пропитаться плазмой вот и начнет сейчас оказывать свой эффект то есть она прям будет прилипать к корневой поверхности очень-очень хорошо Дальше мы должны а, подержать эту пластину в течение пяти минут, прижать. Вот, и через пять минут она уже будет как родная на этой ткани. Подержали пять минут так каком? Видите, пластиночка у нас приклеилась гемостатически. Смотрите, как хорошо теперь выглядит ранка. Вот Она у нас закрылась вся. Вот, и теперь мы снимаем пластину. в это самое клипсус с Артерии запускаем кровоток в почку и смотрим, как себя ведет роневая поверхность. У нас все сухо, все хорошо. Прекрасно. Операцию мы на этом закончили. Сейчас кладем в пластиковый контейнер опухоль и извлекаем ее из брюшной полости. Значит, и смотрите, у нас есть такой остатки капсулы герота с паранекли. Поэтому мы можем воспользоваться сейчас этой клетчаткой и куском фасции для того чтобы еще дополнительно вот так красиво закрыть эту раневую поверхность зашить у нас вообще будет с точки зрения гемостаза и уростаза на почке все прекрасно и хорошо я сейчас закрою эту рану когда такая возможность есть я всегда ее использую Наложил Z-образный шов, нить синтетика, которая рассасывается. И видите, как стянул капсулу почки вокруг раны. Она у нас прекрасно закрылась. Смотрите, как хорошо. Вот и тем самым мы сделаем еще дополнительно гемостаз окончательный. И плюс у нас почками будет опускаться. Профилактика не В дальнейшем. Удаленный препарат. Опухоли вместе с клетчаткой, как я вам говорил, для правильного стадирования гистологического, загрузили сейчас в контейнер. И теперь я буду извлекать это из верхней полости. Мы оперативное вмешательство с вами закончили. Всегда ваш, профессор Пучков. Давайте, до новых встреч. Я обещал вам показать удаленный препарат. Вот я его рассек. А, это жировая ткань, и жировая ткань у нас вот сверху здесь, которая как раз на исследовании, вот эта опухоль непосредственно, я рассек ее между собой, она выглядела вот таким образом, вот мы ее рассекли, и мы видим четко границы резекции, что все у нас удалено в пределах здоровых тканей. Операцию мы закончили, все у нас хорошо, благополучно, искренне ваш профессор Пучков.